Логическое событие на завершающем этапе жизни любого высокодоходного инвестиционного предложения – это скам проекта. Фонды, платящие старым инвесторам за счет вложений новых, не могут существовать вечно. Когда происходит последняя выплата и администрация закрывает сайт, вкладчики могут спокойно фиксировать прибыль или убыток. Хайп проект вынимается из портфеля высокорискованных инвестиций, ему подыскивается замена. Разберемся в причинах скама. Эта информация, применяемая на практике, поможет вовремя вывести вложение, где это возможно или предупредить рефералов о скором скаме инвестиционного проекта для повышения доверия и лояльности со стороны аудитории главные причины скама хайп проекта паника она крушит хайпы с выводом начальных вложений и проекты где такая возможность запрещена люди прекращают пополнять внутренний счет скама паника может быть неоправданной запущенной конкурентами или разогреться из-за какой-то мелочи для хайпов с легендой вполне могут начаться из-за разоблачения его сущности внимание популярные мониторы хайпов которые инвестируют в подобные проекты блокируют паникеров на своих форумах они понимают губительное влияние паники даже на самые успешные фонды воля случая да да технические ошибки бывают не только в сказках основателей на такие сайты часто ведутся дедос атаки хакеры пытаются взломать кошельки когда злоумышленники достигают цели админ и сам может быть немного расстроен завершением хайпа он готов работать но денег нет преднамеренные жадность является плохой чертой характера но Основателю Хайпа об этом не сообщили, поэтому он срывает куш на этапе взлета проекта и массово признается с камерам. Чаще всего скам проекта происходит при сборе определенной суммы или до совершения первых выплат. Естественный. При отсутствии вышеперечисленных причин высокодоходные инвестиционные проекты скамятся. Инвесторы могут выводить начальный капитал из хайпа, так как посчитают, что он больше не оправдывает себя. Или поток новых вкладчиков уменьшится из-за объективных причин. Даже самый опытный основатель и организатор высокодоходного проекта не может предотвратить его скам, это нормально и админ открыто об этом говорит. Важное правило высокодоходных инвестиций. Расстаемся со скамом легко, рекомендации от гуру высокодоходных инвестиций 100% Уверенность в скором скаме не сохранит вложенный высокодоходный проект инвестиции, но позволит не потерять еще больше. В хайп-сайтах без возможности вывода тело депозита будет недоступным. В хайпах, где можно выводить стартовые вложения, скорее всего будут введены ограничения на выплаты. В связи с нагрузкой на линии, временными отключениями серверов, платежных систем, развитием компании и другими несущественными причинами. Инструкция при обнаружении возрастания потенциала скама. Срочно прекратить вкладывать деньги в этот ресурс, по максимуму вывести остаток средств. Не разводить панику в кругах инвесторов. Относительно последнего пункта, ваши подозрения могут оказаться необоснованными, но тревожные и пламенные речи на форумах способствуют оттоку возможных клиентов и провоцируют скам проекта. Опытные инвесторы это понимают и сразу попытаются переубедить вас и посетителей сайта. Доверять им не стоит, они тоже пытаются сохранить свои сбережения. Говорят, что только что вложили еще 5-10 тысяч Долларов, а на самом деле ожидают вывода последних центов. Если опасения верны, нет адекватных причин разглагольствовать об этом, где попало. Чем больше людей знают о начале скама, тем скорее он наступит. Расскажу дальше события жизни хайп-проекта, которые настраживают бывалых инвесторов. До того, как выбрать хайп, обратите на них внимание. Превосходные инвестиционные планы однодневного обогащения. Если до закрытия хайпа задача вкладчика вывести побольше денег, то задача основателя противоположная. Привлечь их. Для примера рассмотрим проект FX Fortuna на старте карьеры. Его легко классифицировать как долгосрочный или низкодоходный хайп, но посмотрите на предложение перед скамом. Здесь перед нами краткосрочный фаст проект, где 200% от вложений в теории возвращаются уже на следующий день. Это стандартная уловка организатора хайпа, понимающего, что его проекту осталось недолго. Срок сверхприбыльных инвестиций в подобном случае указывает на то, что фонд не проживет много дней. На доверчивых вкладчиках такие сказочные проценты не отпугивают они вкладываются снова делая основателя чуточку богаче опытные инвесторы такую уловку сразу распознают со вздохом закрывают сайт хайпа и больше никогда на него не возвращаются максимальный упор на маркетинг хайп проект нуждается в рекламе на начальном и на завершающем этапе жизни в первом случае задача надежного хайпа привлечь много вкладчиков для обеспечения выплат во втором увеличить прибыль разработчиков немного практики и вы сможете предотвращать вложения в скамящиеся проекты и получить шанс вернуть большую часть депозита. Хороший способ потянуть неизбежное – потребовать от пользователей верифицировать свои данные для продолжения выплат, предоставить фото паспорта, прописки и других документов. Самые хитрые админы хайпов делают ее платной. Большинство пользователей привыкли получать автовывод и не сразу реагируют на перемены. Это дает время собрать средства до объявления скама. Новые правила для доступных выплат. Ручные автовыплаты заменят автоматически, не ленитесь заказывать их по мере возможности, особенно если срок вывода растянули до 3-5 дней. Это значит, что каждую заявку админ начал обрабатывать вручную. Практически любое отклонение правил получения выплат от стандартных указывает на вероятность последующего краха. Еще одна из схем, по которой действует большинство инвестиционных проектов в интернете, как например некогда надежный хайп Tokyo Investment Company. В правилах был пункт, согласно которому деньги могли идти до 10 рабочих дней на самом деле выплаты приходили в течение 24 часов первый тревожный звонок дала новая средняя длительность вывода до 5 дней дальше хуже официальные изменения правил депозиты с телом больше 500 долларов без согласия клиента запускались в новый цикл что сделало невозможным их вывод зачастую за несколько дней доскама скама отключается работа технической поддержки админ смотал удочки уволил онлайн-консультанта и ответа на письма, звонки можно ждать вечно. Блокировка инвесторов хайпа. Можно не отдавать деньги инвесторам, если заблокировать их за нарушение правил, даже если таких правил не существует, даже если вкладчик не нарушал несуществующие правила. Учащение жалоб на необоснованную блокировку предвещает приближение скама. Невероятное распределение выплат в высокодоходном проекте. Одним из преимуществ создания шикарной реферальной системы являются преимущества приглашающего инвестора перед большинством вкладчиков не имеющих рефералов система надеется что он продолжит свою деятельность и оставляет ему лазейку для вывода тела депозита это как награда за усердный труд но большие суммы все равно задерживаются поэтому если на счету 400 долларов лучше выводить не все сразу а четырьмя ровными частями по 100 или разбивая на меньшие суммы такой инструмент как акции и конкурсы нужно рассматривать в комплексе с другими причинами разрушения хайпа если высокодоходный инвестиционный проект проводит эти мероприятия регулярно все хорошо но если это начало происходить внезапно следует задуматься щедрость равно желание заполучить больше вложений праздничные теории август и декабрь два неблагоприятных месяца в инвестиционном календаре вложений в хайпы без того высокий риск скама увеличивается до максимума следует обострить внимание на анализе признаков завершения проектов из своего портфеля подведу итоги не стоит разглашать неподтвержденные признаки возможного скама среди неопытных чтобы не усугублять положение. Но если ресурс не платят, поставьте всех в известность. Так делают профессиональные хайп инвесторы, предотвращающие бессмысленные вложения в скамнувший хайп. Теперь вы точно знаете, как выбрать хайп и получить с него прибыль. На обед золотые слитки, бриллиантовый десерт, и нефтяные сливки, не имя Титамир, мир, хозяин стратосферы, я нереальный кул, и мне респект без В левой руке Юпитер, в правой руке Марс. PR-менеджер, карабас, левой правой руке мой пиар-менеджер, Города, морями забиваю, моя борода Небо заслоняет Гром и молнии, туманы и дожди Мои ботинки лежут, министры и вожди В левой руке Юпитер, в правой руке Марс Мой пиар-менеджер Карабас в левой руке Юпитер, в правой руке Марс в правой руке Барабас, карабас Я тебе должен оставить мир раком! А я что сделал? А ты сделал так, чтобы мир поставил раком тебя Алло? Я в душе. Он в душе? Пропала Россия. Скоро всем мочать будем.